Добрый день! Представляю вашему вниманию ретро-игру в жанре аркадной платформер под названием Prehistoric 2, что переводится как исторический, которая была разработана и издана 25 лет назад в 1992 году компанией Tidels. Эта игра – один из немногочисленных случаев, когда вторая часть гораздо лучше первой. Игра на английском языке, хотя для этого жанра язык не принципиален. Размер игры по тем временам огромный – более 1 мегабайта. Для сравнения. На Blu-ray диск эту игру можно записать 50 тысяч раз. Системные требования минимальные. Игра замечательно шла на 286 процессоре. Итак, мы управляем доисторическим человеком, целью которого является поиск еды для семьи. Выполняя эту благородную миссию, нам предстоит пройти 16 разнообразных уровней, расправляясь с местными дикими животными. Игра подкупает своими многочисленными достоинствами. Мгновенный отклик на клавиши «Сочная картинка» отличающиеся концепции уровней, что влияет на способы прохождения. Также враги не просто по-разному нарисованы, а действительно ведут себя по-разному. Вам предстоит нашинковать бесчисленные полчища черепах, разных типов стрекоз, саблезубых леопардов, птеродактилей, пауков, гусениц, динозавров, каких-то носатых мужиков в леопардовых шкурах, летучих мышей, мячиков с глазами, пингвинов и даже медведей. Но самые часто встречающиеся противники – это неведомые зверушки. Мне кажется, это доисковерические хомячки. То есть по количеству и разнообразию врагов это своего рода Sirius Сэм» среди аркад. Также в конце некоторых уровней нам предстоит сразиться с боссами. В игре есть два основных типа оружия – ближнего и дальнего радиуса действия. К первому типу относятся дубина и деревянная колотушка, а ко второму – различные томографки и метательные топоры. Для каждого уровня есть свое наилучшее для прохождения оружия. Если с точки зрения количества врагов это своего рода Сириус Сэм среди аркад, то по количеству потайных локаций игру можно сравнить с первым Волфом. В игре также присутствует изменяемый ландшафт, некоторые части стены препятствий можно сносить оружием. И наоборот, можно выбивать секретные, ранее невидимые, островки, чтобы добраться до самой вкусной еды. Система сохранений в игре отсутствует, что скомпенсировано тем, что периодически на уровнях попадаются коды, которые нужно ввести в главном меню игры, чтобы начать с нужного уровня. Также есть секретный суперкод, который дает возможность перейти на любой уровень. Для этого нужно ввести dead, code, food. Обратите внимание, вместо букв O нужно вводить нули. И далее номер уровня в 16-ричной системе. Более подробную инструкцию смотри в описании к ролику. Перейдем к оценкам. Геймплей 10 из 10. В игре присутствует ураганная динамика и бесконечное полчища врагов, которые появляются буквально из-под земли, что не даст вам расслабиться ни на секунду. Звук 10 из 10. Отлично подобрано музыкальное сопровождение, звуки и Особенно мне нравятся, как озвученные удары деревянной колотушки. Графика 10 из 10. Яркая картинка радует глаз даже сейчас. Разрешение 640 на 400 и 256 цветов. Реиграбельность 10 из 10. Во время подготовки материалов для составления этого обзора я не смог удержаться и несколько часов потратил на прохождение. Начало которого выложено в предыдущем ролике. В Android Play Market можно найти несколько очень похожих приложений. Например, адаптацию первой части игры Prehistoric Игра платная. А также игру Prehistoric Story с более современной графикой. Игра Prehistoric 2 без проблем запускается на новых компьютерах.